Лошадь в большинстве случаев воспринимается человеком как красивое, грациозное, управляемое животное. Но что обычно приводит к неприятным, а иногда к трагическим последствиям из-за лошадей? Мы с вами рассмотрим в этом видео. Это тем более полезно, потому что поможет вам не совершать подобных ошибок. Поделитесь этим видео со своими друзьями. Поддержите контент лайком и подпиской. Ежегодно в мире умирает из-за какого-либо взаимодействия с лошадьми сотни человек, получает серьезные травмы десятки тысяч. Не стоит забывать, что это очень сильное существо, наделенное природой великолепной реакцией и очень крепкими инструментами для своей защиты. А защита этим животным исторически всегда была необходима, ведь у лошади достаточно много естественных врагов. Это не хищник изначально а жертва. Сильные жевательные мышцы челюсти и крепкие зубы позволяют лошади перемалывать, как в жерновах, твердые корма. Она с легкостью откусит вам фалангу пальца, если задеваетесь. Кроме этого, в полости рта лошади содержится большое количество бактерий, попадание их в рану обеспечит вам заражение крови. Как узнать, что животное к вам не расположено и решил отцапнуть? Опытные коневоды знают, что если лошадь подается мордой вперед и вниз, к тому же прижимает назад уши, это верный признак ее раздражения. Она вот-вот перейдет от угроз к реальным боевым действиям и начнет клацать вас за все, до чего дотянется своими зубами. Но что же ее так напрягло? Лошадь не любит, когда посторонние находятся рядом с кормушкой в моменты, когда она ест. Если к тому же этот эксперт еще производит какие-то движения руками, то ждать ему беды. Кобыла может быть настроена крайне враждебно, если на ее взгляд вы своим присутствием, поведением представляете угрозу для ее же ребенка. Бывает, что кто-то слишком настойчиво пытается набросить седло на место, где у нее не зажила мозоль или натертость. Может быть, она вообще не ходила под седлом или слишком устала и измучена. Лошади очень восприимчивы к резким запахам. Вы накануне порядком заправились алкоголем или ввозились со авто и от вас разит бензином. Девушки орошают себя без меры парфюмом. Вот в таких случаях лучше воздержаться от приближения к лошади. Она будет нервничать и, возможно, не подпустит вас поведет себя очень агрессивно и еще одна довольно распространенная причина раздражительности лошади да и многих известных нам с вами людей именно скверный характер погода суета вокруг ну все будет не по ней почему в женском роде потому что обычно это именно кобыла. да простят меня наши милейшие зрительницы Удары копытами – причина довольно тяжелых, но чаще всего не смертельных увечий для человека. Бьют лошади обычно с задними ногами и не забавы ради, а вследствие реакции на что-то. Обзорность зрения у лошадей потрясающая, они способны видеть практически все вокруг себя на 350 градусов. Лишь небольшая мертвая зона прямо позади нее ей не видна. Если незнакомый или малознакомый человек окажется в этой самой зоне, то атака очень вероятна и может закончиться очень печально. Еще один важный момент. Несмотря на интеллектуальную и эмоциональную развитость лошадей, ими руководят в первую очередь инстинкты. Лошадь не станет разбирать, кто перед ней, вернее позади нее – взрослый или ребенок. Это в любом случае источник раздражения или угрозы, и вести по отношению к нему животное будет себя одинаково, независимо от его размера или возраста. Поэтому никогда не оставляйте без присмотра наедине с лошадью вашего ребенка. Лошадь – большое животное. Средняя масса около 300-400 кг а вес отдельных особей тяжелых пород переваливает за тонну. В обращении с животными такой массы нужна предельная осторожность и осмотрительность. Один неверный шаг или маневр со стороны человека – резкое движение со стороны лошади и может произойти непоправимое. Само животное при этом может даже не заметить случившегося. Стоит избегать узких мест из замкнутых пространств, находясь наедине с лошадью. Не провоцировать ее резкими движениями или угрозами. Быть предельно сконцентрированным, не отвлекаться ни на какие посторонние процессы. В стоило денег нежелательно заходить нескольким людям одновременно, чтобы не волновать животное. У лошади потрясающий слух и реакция, поэтому не стоит издавать, возбуждать громкие неожиданные звуки. Лошадь моментально среагирует на них. Причем никто не знает, как именно. Видов падения с лошадей довольно много. Это и резкая остановка на полном скаку, когда всадник по инерции вываливается вперед, выброс с дыбов или с подброса крупа резко вверх в сторону. Часто лошадь заезжает на препятствие — дерево, столб, забор, подставляя для столкновения с всадника. Все эти вариации обычно являются следствием тех же тривиальных причин, о которых мы уже говорили ранее. Когда изначально были проигнорированы сигналы, которое животное подавало вам. Раздражительность из-за старой травмы, усталости, плохого настроения. Если, несмотря на это, мы все-таки оседлали животное и принудили его к поездке, то будем готовы ко всему. Кроме этого, неопытным наездникам нужно знать, что конь с резвым характером, долго простоявший без дела, обязательно понесет голову. И управиться с ним малоопытному всаднику будет непросто. Очень вероятно, что тот будет сброшен, может получить травму. А лошадь может убежать на довольно большое расстояние, и ее придется очень долго искать. Итак, подведем итоги. То причин, по которым вы можете отхватить люлей от лошади. Вы не обратили внимания на ее угрозы. Лошадь подается вперед вниз мордой и прижимает назад уши. Вы машете руками в зоне видимости лошади. У лошади скверный характер. Но вы все равно считаете, что управитесь с ней. Лошадь видит в вас угрозу для своего же ребенка. Вы не заметили, что лошадь устала, или у нее старая травма но вы все равно пытаетесь надеть на нее упряжь или оседлать. От вас резко пахнет алкоголем, бензином, духами и так далее. Резкие запахи. Вы пытаетесь дотронуться до лошади, когда она кормится из кормушки. Вы недостаточно опытный наездник, но решили оседлать застоявшегося в стойле резового коня. Вы решили зайти вдвоем еще с кем-то в замкнутое пространство вместе с лошадью. Вы отвлеклись на что-то в тот момент, когда находитесь очень близко с лошадью. Вы подошли близко к ней сзади. Вы оставили без присмотра своего ребенка наедине с животным. Крайне редко лошади проявляют агрессию в отношении своих непосредственных хозяев. Обычно их жертвами становятся посторонние для них люди. Справедливости ради стоит сказать, что от курения, наркотиков, автомобильных аварий и прочего гибнет в миллионы раз больше людей, чем от контактов с лошадьми. Получайте удовольствие от общения с этими потрясающими животными. Пишите, какие еще важные моменты нужно учесть, чтобы не разозлить лошадь и избежать неприятностей с ними. Ставьте лайки, пишите комменты. Обязательно поделитесь этим видео со всеми знакомыми, кто намерен покататься, пообщаться с лошадьми. Искренняя благодарность вам за подписку. Всего вам доброго.